Японские ученые пришли к выводу, что среднестатистический человек за свою жизнь тратит около 120 тысяч долларов. При курсе 80 рублей за доллар получаем сумму, равную 10 миллионам рублей. Вы можете спросить меня, как же так, почему у меня нет своей просторной квартиры и мощной спортивной машины? Отвечаю, вы не умеете копить деньги. В этом видео я дам несколько полезных советов по накоплению, сохранению и приумножению ваших денег. Совет первый. Не используйте банковские карты. По информации японских ученых, использование банковских карт приводит к увеличению трат на 23%. Что это значит на практике? Вы, не тратите четверть своих финансов впустую. Представляете, только один этот совет экономит вам почти 25% от всего вашего бюджета. Эти деньги вы можете сохранить на покупку квартиры или автомобиля. Совет второй. Откажитесь от потребительских кредитов. Что это значит на практике? Когда вы берете потребительский кредит, например 1 миллион рублей, под 18% годовых, на 5 лет, вы платите банку еще 1 миллион рублей процентов, и это не считая страхования кредита и страхования вашей жизни. Совет 3. Правило 8 часов. Что это значит на практике? Вы, в начале дня, формируете свою цель или покупку, и если к завершению рабочего дня у вас еще осталось желание приобрести эту вещь, покупайте. Но обычно, две трети моих покупок после этого не состоялись. Так как был потерян эффект импульсивности, и решение о покупке уже было взвешенным. Совет четвертый. Убираем дубли. Что это значит на практике? Вы так организуете свои деньги и личные вещи, что не допускаете появления лишних вещей и лишних трат. Например, у вас есть старый мобильный телефон, а вы не покупаете новый, пока не сдадите или продадите старый. То же самое касается ноутбуков и нетбуков, а также других личных вещей. Это правило применимо, например, к автомобилям. Но не рекомендую применять его к недвижимости, ведь ее много не бывает. Она сама по себе источник дохода. Совет пятый. Используем сложный процент. Как это работает на практике? Вы открываете накопительный счет в надежном банке на срок не менее 5 лет и каждый месяц со своей зарплатой и других источников откладываете 15%. У меня был такой опыт, и я за 5 лет накопил 430 тысяч рублей практически без потери качества жизни. И впоследствии я купил автомобиль. Подведем итоги. Неважно, сколько вы зарабатываете, ведь огромное значение имеет тот факт, какая у вас финансовая дисциплина и самоконтроль. Вы можете не использовать банковские карты, отказаться от потребительских кредитов, исключить из жизни лишние и ненужные вещи, или использовать широкие возможности современной банковской системы для достижения своих финансовых целей. Самое главное и определяющее это последовательность в реализации своих решений. Спасибо, что посмотрели это полезное видео, а в следующий раз я коснусь вопроса, как правильно выбрать нишу для бизнеса и на что ориентироваться при выборе сферы бизнеса. Подписывайтесь на канал и нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Удачи!